Каждое свое видео я посвящаю одной из услуг, оказываемых детективным агентством. Данное видео хотел бы посвятить такой услуге, как проверка супружеской верности. Ни для кого, пожалуй, не секрет, что деятельность частного детектива в основном связывают именно с этой услугой. На самом деле процент оказания данной услуги а то от числа общего заказа не настолько велик. Для кого предназначена данная услуга? Для людей, находящихся в браке, ну и для тех, кто считает, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Каждый человек по-разному относится к измене. Кто-то готов жить с человеком, который ему изменяет, простить все, а кто-то не желает, чтобы об него в переносном смысле слова вытирали ноги. Приходят к нам люди абсолютно разные за помощи в данном вопросе. Мы зачастую отговариваем людей, спрашивая, а как вы будете жить дальше, зная, что вторая половина вам изменяет, а как отреагируют на это ваши дети, сможете ли вы дальше жить без ущерба для семьи и ваших детей в дальнейшем. Многие люди, уходят, но многие остаются, потому что сделали свой выбор еще до того, как прийти к нам. В таком случае мы беремся проверить, изменяет ли вам ваш супруг или нет. Проверка обычно составляет от 3 до 10 дней, в зависимости от ситуации. По итогам нашей работы мы предоставляем отчет и доказываем супругу, изменяет ли ему его вторая половина, или просто он является слишком ревнивцем, большим, а вторая половина ему честна. Если вам необходимо оказание данной услуги, приходите к нам, мы вам поможем. Работа детективного агентства по проверке супружеской верности осуществляется исключительно в законных рамках. И строго конфиденциально. Так что вы можете не переживать о том, что кто-то узнает о вашем обращении в нашем агентстве. Мы дорожим тайной клиенты. Если вы хотите ознакомиться с полным перечнем услуг, оказываемых нашим детективным агентством, жмите на ссылку, находящуюся под данным видео, заходите на наш сайт в раздел «Услуги», выбирайте необходимую вам услугу, звоните по телефону, указанному на сайте, либо заполняйте форму обратной связи, и мы вам перезвоним.